Дорогие братья и сестры, в эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. 8 октября Русская Православная Церковь празднует память преподобного Сергия Радонежского. Сегодня я продолжу разговор об этом святом, так как у нас уже был выпуск от 18 июля, в день обретения мощей преподобного где я рассказывала о его детских и юных годах до вступления на подвижнический путь. Сегодня я продолжу вас знакомить с житием этого удивительного святого. Итак, преподобный Сергий, напомню, с детства мечтал об иноческой жизни. Но по просьбе своих родителей остался в миру, заботясь о них до тех пор, пока они... Постригшись в монастырь, и отошли к Господу. После того, как он похоронил родителей, он оставил часть своего наследства своему младшему брату Петру. И вместе со своим братом Стефаном, уже к тому времени обдавевшим и тоже принявшим монашеский сан, отправился в лес, который находился близ монастыря Хотькова. Преподобный Сергий не хотел жить в монастыре, он желал более высокого отшельнического подвига, вдали вообще от всех. И уговорил брата разделить с ним его труды. Братья долго блуждали по лесу, пока не нашли небольшой холм, который напоминал Маковку. Его так и называли этот холм Маковец. Люди потом говорили, что не случайно братья облюбовали себе это место, потому что многие видели над этим холмом раньше сияние, а некоторые даже ощущали благоухание. И еще раньше прихода братьев православные люди поняли, что с этим местом будет связано удивительное событие. Итак, божьим помыслом братья решили срубить здесь церковь на Маковце, построить келью и подвязаться в духовных отчленческих подвигах. Эта земля принадлежала князю Ивану Даниловичу Калите, а точнее его сыну, которому тогда было 10 лет. И вот, и спросив разрешения князя, братья решили совершать свои подвиги именно здесь. Они срубили келью, построили церковь, Работы было много, им нужно было и свалить дерево, и обсечь сучья, а потом рубить венцы, накатывать бревна. Ну, братья были привычны к крестьянским трудам. День за днем, венец за венцом, поднималась в лесной глуши небольшая церковка. Впозднее, когда ее возвели, ее осветили во имя живоначальной Троицы. Когда встал вопрос, через какого святого ее осветить, то брат Стефан напомнил Сергию, что и родители, и отец Михаил, и старец, который тогда пришел после того, как Варфоломей искал лошадей, да, вы знаете, он встретил старца, ангела, что все они говорили о том, что Варфоломей будет служителем Пресвятой Троицы. И вот поэтому нужно осветить церковь во имя живоначальной Троицы. Что было сделано? Несказанной радостью радовался юный подвижник, то есть будущий преподобный Сергий, когда увидел освященный Дом Божий, писал святитель Платон. Это произошло в 1337 году. Вот так была основана Троица Сергиева Лавра. Сейчас на месте этой деревянной церкви стоит большой каменный Троицкий собор. Осенью того же года игумен Митрофан постыг Варфоломея в монашество и нарек его Сергия. Это произошло 20 октября, в день памяти преподобных римских мучеников Сергия Ивакха. Вот почему Варфоломею и дано было имя Сергий. Это имя стало дорогим для многих поколений русских людей. И по сей день в кафедральных соборах, и рядовых приходских церквах звучит из глубины православных сердец неумирающее. Преподобный отчи Серги, моли Бога о нас. На вот этот праздник пострига юного Варфоломея были, вот, пришли все его родственники, кто мог. Среди них был и брат его Петр с семьей и другие. И есть свидетельство, что когда постригали Варфоломея, над ним было особое сияние. И в церкви раздалось благоухание. То есть уже в тот момент стало понятно, что юный Варфоломей, теперь уже Сергий, прославится духовными подвигами. Но сам, конечно, молодой монах об этом не мечтал. Он просто хотел служить Богу. В скором времени его старший брат Стефан не вынес трудности пустынической жизни. И... Покинул брата, уйдя в Богоявленский монастырь. Конечно, он звал Сергия с собой, но Сергий отказался и остался один. Но, конечно же, не совсем один. Он постоянно ощущал помощь Божью. У него в Килье было две иконы, которые он взял из родительского дома. Икона Пресвятой Богородицы Адегитрия, то есть путеводительницы, и икона святителя Николая Чудотворца. Пред ними святой зажигал лампады и много молился, и ощущал, что Господь с ним и его не оставляет. Конечно, на пути Сергия были трудности. Изведал он одиночество, нашествие демонов, пытавшихся изгнать его оттуда, и злобу лесных зверей. Но с божьей помощью, с молитвой, все превозмог молодой отшельник. Одиночество забывалось за ежедневной работой. Нужно было заготовлять на зиму дрова, возделывать огород. Демоны, бессильные противостоять горячей молитве, со срамом удалялись. А дикие звери почуяли, что отшельник не враг им. Перестали бояться его и досаждать ему. Мимо него могли пройти волки и не причинить ему вреда, а также медведи. А вот один из медведей, выделявшийся между своих сородичей, то ли с любопытством, то ли отличался мягкостью нрава, он подружился с преподобным и ежедневно приходил к нему за куском хлеба. Преподобный делился с косолапым приятелем буквально последним куском. Но откуда брал преподобный хлеб? Сохранились сведения о том, что ему помогал его брат Петр. Он иногда поставлял своему брату Сергию хлеб, и это было вплоть до его кончины в 1448 году, когда на Руси свирепствовала чума, и в результате этой чумы умер и сам Петр, и его супруга, и двое его маленьких детей. Итак, преподобный осуществлял свои труды и надеялся, что он проведет в безвестности остаток дней, служа Богу. Но не может укрыться город, стоящий наверху горы, читаем мы в 5 главе Евангелия от Матфея, глава 14. Мала была обитель Сергия, и невелика церковь Троицы, но слух о высоте молитвенного подвига пустынника уже пошел по Руси. Вскоре... К дверям его кельи притекли первые послушники. Не хотелось Сергию расставаться с полюбившимся ему уединением, но памятая, что он должен служить всему миру, святой угодник, по словам Спасителя, приходящего ко мне не изгоню вон, не отверг пришедших. Вскоре к нему пришли двенадцать учеников, и вокруг его келья выросло еще двенадцать келей. Несколько лет богослужения в лесной обители совершал приходивший сюда игумен Митрофан. И в скором времени игумен Митрофан стал членом монашеской их общины и стал первым настоятелем вот, начинающейся троицы Серговой Лавры. А когда же он скончался, братья упросила Сергия стать их игуменом. По своему смирению... Он сначала отказывался, но потом внял уговором братьев. Преподобный Сергий, верный монашеским обетам, жил очень скромно и бедно. Ризу он носил до тех пор, пока уже не было никакой возможности ее чинить и штопать. Справедливо полагая, что нет дороже сокровища, чем чистая совесть, он не собирал богатств земных. И, конечно же, трудился наравне со своими братьями. Носил воду, рубил дрова и ничем не выделял себя, то есть не считал себя лучше других. И однажды вот с ним случился такой вот случай. Пришел как-то в Троицкий монастырь поселянин, никогда прежде не видевший настоятеля. «Где найти мне славного игумена?» спросил он первого попавшегося монаха поставил ведра на землю, отер широкой ладонью под солба. Отчий Сергий на огороде трудится!» Нетерпеливый гость заглянул за ограду и увидел там старца, копающего заступом глинистую землю под овощи. На нем была разодранная, ушитая заплатами сермяга. «Ну какой же это настоятель?» — возмутился гость. «Я издалека пришел, чтобы видеть его» а вы показываете мне какого-то нищего. Велико смирение и велика кротость преподобного. Пройдя мимо незнакомца и не дождавшись даже приветственного поклона, он сам поклонился ему в ноги. Затем взял неразумного гостя за руку и повел за трапезу, позатив, посадив рядом с собой. Ну и тогда еще не дошло до пришельца, с кем он разговаривает и кто угощает его. Вдруг во двор монастыря, окруженный свитой, разодетой в дорогие одежды, въехал великий князь. Инок, сидевший рядом с непутевым гостем, поднялся и вышел на середину монастырского двора встречать князя. Увидев его, князь поклонился, прося благословения. — Кто же этот чернец, кому князь кланяется? — спросил простофиля, стоявшего рядом монаха. «Разве ты, пришелец, до сих пор не узнал в нем игумина Сергия?» – с упреком отвечал ему тот. Едва-едва дождался конца трапезы смущенный гость, а затем бросился в ноги преподобному, прося прощения за невежество и неверие. И так он был потрясен смирением святого подвижника, что вскоре явился в обитель вновь, чтобы уже до кончины своей не покидать ее». То есть вот какой был смиренный преподобный Сергий. И Господь прославил его, дал ему дар творить чудеса. И о некоторых из них я вам расскажу. Когда монастырь только-только начинал развиваться, иноки на терпели голод и жажду. Но преподобному Сергию не хотелось, чтобы его братья ходили и просили милостыню. Он им всегда говорил, что нужно уповать на Бога, и Господь подаст все самое необходимое. И вот однажды в монастыре кончился хлеб. Один малодушный брат осмелился попрекнуть Сергия. До каких пор ты будешь держать нас в голоде? Потерпим еще одну ночь, а завтра уйдем отсюда, чтобы не убедить голодной смертью. Посмотрел преподобные на притесших иноков, невесело молчавших вокруг и ласково отвечал. Не скорбите, братья. Птицы небесные не сеют, не жнут, не собирают в житницы. Но Отец небесный не оставляет их. Из-за голода вы скорбите. А Он для испытания дан вам. Терпите, братья, и верьте, что не оставит нас Господь. На рассвете, когда жаркий огненный шар... Едва приподнялся над острыми верхушками дальнего леса. В ворота тихой обители постучали. Испуганный послушник Анисим, сложивший келью возле самых монастырских ворот, глянул в щель и увидел телеву, полную хлеба и рыбы. «Отче Сергия, благослови подводы с хлебом принять!» Кто и откуда снарядил в монастырь эти повозки, так и осталось невыясненным. Один христолюбец прислал. Отвечали неведомые гости, разгружая корзины. На преподобного иноки стыдились очи поднять. «Видите, как печется Господь о нас?» — ласково сказал Сергий. «Если он сорок лет неблагодарных израильтян кормил манной небесной, то вам ли откажет в нужде?» То есть преподобный Сергий напомнил им, как, когда Моисей водил израильтян в пустыне 40 лет, то Господь им всегда помогал и пищей, и питьем. То есть Господь никогда не оставляет. Вот и был еще один случай, когда по молитве святого в монастыре появилась вода. Когда в разрушенном монастыре стал ощущаться недостаток воды, и братья возроптала на это, воду носили далеко из-под горы, преподобный вышел за монастырскую ограду, Преклонил колени у ямки, в которой скопилось немного дождевой воды, и вознес молитву Творцу. В ямке тут же закипел, забурлил, изведенный из земных недр ключ, развившийся в ручей, из которого отныне братья брала воду для своих нужд. Постепенно монастырь рос. Стали приходить крестьяне и селиться здесь возле монастыря. Появлялись села. Монастырь стал богатеть, потому что селяне привозили в монастырь все необходимое. Хлеб, рыбу, зерно. В скором времени даже при монастыре возникла богадельня, где преподобные Сергий и братья заботились о больных нищих. Так время шло. И скоро Господь показал, что подвязается на этой земле угодник Божий, который может даже исцелять болезни и воскрешать мертвых. У одного поселянина тяжело заболел десятилетний сын. Зная о праведной жизни старца, несчастный отец взял мальчика на руки и понес его в монастырь. Он подумал, что если такой праведный человек – помолиться Господу, то тогда его сын выздоровеет. Придя в келью преподобного Сергия, он положил мальчика на кровать и стал молить преподобному, помолиться Господу. «Господь услышит тебя, угодник Божий, и исцелит моего мальчика», — сказал бедный человек. Преподобный Сергий стал молиться. Он не мог отказать в такой просьбе человеку. Ну вот... Отец и преподобный Сергий заметили, что мальчик умер. «И зачем я только пришел сюда?» – воскликнул бедный крестьянин. «Тогда бы мне не пришлось разочароваться в силе молитв игумена». И побежал да, готовить гроб. Преподобному Сергию стало жаль несчастного отца. И тогда он дерзнул, встал на колени перед Богом и стал молить Создателя возвратить мальчику в жизнь. И произошло чудо. По молитве святого отрок ожил. И когда крестьянин возвратился с грубым, он увидел, что его сын жив. Он бросился на колени, стал просить святого, просить его дерзость и сердечно благодарить. Ну, преподобный Сергий сказал, что ни в коем случае не нужно сейчас об этом никому рассказывать, пусть все это останется тайной. Благодарный отец сохранил тайну. Об этом чуде, чуде воскресения отрока, стало известно уже после того, как преподобный отошел к Господу.